Если знаете человека, который является крадником, отправьте деньги этому человеку на счет или отправьте деньги на телефон или подкиньте эти деньги так, чтобы 100% он их поднял и забрал и скажите «отдаю тебе, выкупаю у тебя». То, что ты у меня украл. В случае, если ничего не украл, то ничего не произойдет. Просто деньги потеряете. В случае, если украл, вернется все, что было украдено вам. Подскажите, Татьяна Дип.